Ты боялся инвестировать в хайпы? Ничего страшного. Заходи на сайт hypeworld.ru и получи подарок. Мы научим тебя, как зарабатывать от 30 тысяч в месяц пассивного дохода. Повторяю, hypeworld.ru